Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». При заключении договора с новым контрагентом лучше тщательно его проверить. И не только для того, чтобы защититься от мошенничества, но и чтобы избежать налоговых рисков. Сегодня расскажу, как проверить новых партнеров и что может произойти, если этого не сделать. Проверять новых контрагентов нужно, чтобы потом налоговая доначислила налоги и не оштрафовала, если выяснится, что контрагент схематозил с налогами. Кроме того, работа с непроверенными контрагентами – это еще и риск нарваться на мошенников. Например, если компания с парой сотрудников и без основных средств предлагает вам выполнить строительные работы и просит перечислить аванс, то вы рискуете остаться и без денег, и без построенного объекта. У налоговой вряд ли появятся претензии к вашим расходам и вычетам, если соблюдены три простых условия. Первое. Сделка была не только на бумаге, но и в действительности. Второе. Приобретенные товары или услуги на самом деле нужны для вашего бизнеса. И третье. Поставку товаров или услуг выполнил именно тот контрагент, с которым вы заключили договор, а не кто-то другой. С точки зрения ФНС, бизнес имеет право на признание расходов или вычет по НДС, если докажет, что он не знал и не мог знать об обстоятельствах, которые характеризуют его контрагента как фирму-однодневку. Контрагент должен обладать правоспособностью, а его руководители необходимыми полномочиями. Также у исполнителя по договору должна быть техническая возможность выполнить свои обязательства. Например, если вы заключаете договор на грузоперевозки, у исполнителя должен быть соответствующий транспорт. А у поставщиков товаров должны быть склады, приспособленные для хранения таких товаров и персонал. Для некоторых видов деятельности еще нужна лицензия или членство в саморегулируемой организации, например, для проведения строительных работ. Все это нужно проверить, прежде чем подписывать договор. Если налоговая решит, что сделка была фиктивной и направлена исключительно на получение налоговой выгоды, они отменят расходы по налогу на прибыль, USN, СХН и вычеты по НДС, которые связаны со спорным контрагентом. Соответственно, придется доплачивать эти налоги. Такая же ситуация может произойти, если инспекторы докажут, что у контрагента не было возможности поставить товар, выполнить работу или оказать услуги. Суды в этом случае встают на сторону налоговой. Доказать фиктивность сделки могут такие факты. Отсутствие контрагента по адресу государственной регистрации. Налоговая отчетность контрагента нулевая или с минимальными суммами. У контрагента нет возможности выполнить обязательства. Например, отсутствуют оборудование и сотрудники. У контрагента нет расходов, связанных с исполнением обязательств. Например, на закупку товаров, аренду помещений и выплату зарплаты. Вот вам реальный пример из судебной практики 2019 года. Компания производитель хлебобулочных изделий заключила договоры с транспортными организациями на доставку своей продукции в магазины. При проверке выяснилось, что транспортные компании были техническими, а фактически производитель развозил продукцию собственными силами. Налоговики отказали компании в вычетах по НДС и признании расходов для налога на прибыль, а суд согласился с их позицией. Но бывает и наоборот. Если налоговики не докажут, что сделка была эффективной, суд встанет на сторону налогоплательщика. Вот тоже реальный пример из практики. Компания передала на суд подряд работы по ремонту технологического оборудования. Налоговики решили, что у подрядчика не было материальных и трудовых ресурсов для таких работ, а значит сделки были эффективны и сняли вычеты. А вот суд решил, что у налоговиков недостаточно доказательств, чтобы это утверждать. Все документы по сделкам в наличии были, фирмы-субподрядчики реально существуют, признаками однодневок не обладают, состоят в СРО, участвуют и выигрывают госзакупки. А то, что у них ресурсов нет, так по закону они имеют право привлекать третьих лиц. Перед заключением договора проверьте. Сведения о регистрации и постановке на налоговый учет. Наличие у руководителей полномочий на заключение сделки. Фактический адрес компании. Наличие производственных площадей, оборудования и персонала. Наличие у компании сайта информации на нем. Есть ли сведения о компании, руководстве, информация о товарах и услугах и насколько актуальны эти данные. Ну и наличие лицензии и членства в саморегулируемых организациях при определенных видах работы и услуг. Также полезно проверить судебные дела, в которых участвовал потенциальный партнер. Если он часто фигурирует в судебных процессах в качестве ответчика, это повод задуматься. Можно запросить информацию самого партнера по сделке. Если он отказывается ее давать, это повод насторожиться. Некоторые данные можно получить через сервис «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС. А еще удобнее воспользоваться специальным сервисом проверки контрагентов. У нас как раз такой есть. С помощью сервиса «Мое дело. Бюро» можно получить самое полное досье на потенциального партнера. От структуры собственности до финансовых показателей и юридических проблем. Ссылка под видео. Присоединяйтесь.